начинается Спасибо. лишнюю соль убираю, и масло сливочное, у меня смородинки вытащил сейчас только, и сейчас мы его все и сюда и маленький стаканчик воды, начинаем тушиться. перец нормально Две ножки наверное сегодня синенькие будут я проверяю вот хожу баклажаны еще выставила сегодня а вчера некоторые цветы выставила ну ничего вот начинаются цветочки светоносы пускать тоже самое, тоже есть. Но я уже их м, самые главные свисточки оторвала. В некоторых местах прищипку делала, короче. Ну, вроде ничего. Вроде ничего. Ножки синенькие закаляются. Ага, вон видите. Ладно. Ничего страшного, слава Богу. Ну всё, друзья, пикок у нас обвалилась в два раза. Меньше стало как раз на монетеле здесь. И включаем, как стоит. И все друзья мы раскатали тесто будем делать закрытый пирог я уже на диск положила подготовила это сверху будем ложить другой вес теста вон у меня тигруля доринка проснулась ползает нашу да. тут раскладываешь никакой рис, никакой этот, как его, изюм здесь не нужен. У меня мама всегда так делает. Еще плюс, у меня стирка идет во всю. Ну, даринку, тарелочка осталась, пельмени, каша. Чисто тыква. она ест, не нравится видимо. Мне нравится едем. Ой, молодец. Ну все, друзья. Так сделала три листа, сдела три листа у меня вышло, то есть сделала. Вышло у меня три листа, одна лепешка. Это у нас тыквы. И вот это последняя с тыквой круглая. Я уж прям все так сканально. Ну вот это уже можно будет ставить. Все. В Затем это, потом это в последнюю очередь. Все, ставим, друзья. Смотрите, какой подшаристый получился. Это вилкой все подняло. Сейчас поставим теперь лепешку. Следующая она идет. Ну, все, как вы видите. Я сегодня пирожки наготовила к чаю. Вот. Я отдала своему отцу. где она там. Мужа с Андреем поели. Очень вкусные, прям обалденно вкусно получились. А сейчас кто вытащили. Сейчас покажу. Вот, тест, смотрите, воздушное какое -то. ух. ух. Красота, да моя а запах обалденный я обожаю тыкву. ну вот это наша лепешка такая легкая воздушная вкусненькая мой чайку за милую душу так, ну ладно. пусть остывает полотенцем прикрываем все друзья стирку заканчиваю потом отдохнуть чуток и начну Работать. Работы всегда дома хватает. Я еще хочу пирог. Ну, он такой вкусный. Итак, у нас на ужин мясо с печенкой. С печенкой с печенкой. И рожки. Сейчас я накормлю и сама схожу сегодня в огород. Мне надо будет потеять там Посеяла один, как и надо будет из цветы засеять. Вот так вот. Вкусняшка, друзья, вкусняшка. Матрушки. Вот Промытые. Ну и все, друзья. Я покормила всех дома. Мы пришли с Давидом в огород подоить козу, накормить хозяйство. Ветер сильный на улице. Хочу посеять цветы. А на Андрея на день рождения я посеяла там кое-какие овощи. Ну, посмотрим. Что взойдет, потом покажу. Я даже не убирала вот здесь. надо. Папа, день рождения 16 апреля? Да. У меня платок даже здесь висит. Смотри. Ага. Кошмар. Дика. ка Быстренько сделаю я это все. Да. Так, ну все, друзья. Досеяла, вот, целая полоса цветов. Поставила, которые, ну, которые посеяла. И вот, которые зайдут, Увижу, каким цветом, какой сорт и чего. Здесь то же самое, как вы видите. Так что, друзья, мы на этом с вами попрощаемся. Я сегодня так устала. И то, что устала, да, сегодня не устала, просто из двух часов вот так бегала. Ладно, говорю, поспала часа два в десять, легла, в двенадцать проснулась уже. Мне голове хоть легче стало. Я себе за нозу поставила, сейчас еще все убрала. Так, этот мусор я приберу. Так что надо отдыхать обязательно. Если рано встаешь, обязательно в обед, если получается. я сегодня уснула. Я уже белье, когда развешивала, уже все у меня так. Ага, думаю, все. Организм истощал. Надо поспать и себя прийти. Борис, хочешь вот эту такую зеленку, зеленую траву попробуй. Там кислинка есть еще. Попробуй. Это кислинка типа? Это горчица. Мы любим всякую траву, зелень. Вкусно? А? Лусенька чувствуется сразу, она горчица. Вкусняха. А где? Там, сейчас покажу. Ладно, ну, друзья, все, с вами попрощаемся. Мы пойдем сейчас домой. Отдыхать. Время уже, наверное, скоро 7. Хотела бархатцу посеять. Я не принесла, которые я люблю. Мелкие. Знаешь, что они у меня где-то и семена лежат. Завтра посмотрю, и принесу. Досею. Все. Всем пока-пока. Очень удачно. Подписывайтесь очень на наш канал. Не забываем ставить лайки. Все. Всем удачи.